«Февраль 12 Моя коллекция книг обширна и богата. Казалось бы, меня сложно удивить, однако есть один том, написанный на неведомом языке, который не дает мне покоя более остальных. Хоть я не понимаю ни единого слова, он притягивает меня и заставляет вновь и вновь перелистывать страницы и разглядывать зловещие иллюстрации» кисти безумного художника. Лишь больное воображение могло породить столь чудовищные образы. Июнь, 24-е. Я начал понимать отдельные слова, затем фразы. «Клянусь всем, что мне дорого, я никогда не испытывал ничего даже близкого к тому ужасу, который охватил меня, когда я вник в смысл начертанных слов». Сеябрь 28. Я слышу голоса. Множество голосов. С каждым разом все отчетливее. Они шепчут в моей голове. Они не дают мне покоя. Они говорят, мир должен узнать об этой книге. Они вопрошают, когда же я смелюсь продемонстрировать свои изыскания человечеству. Но я знаю, что люди еще не готовы. Или текст этой книги еще не вполне готов к тому, чтобы люди могли его воспринять не потеряв рассудок и разум.